Привет, я Эрик Шоков и сегодня я решил запустить новую рубрику на канале, где я буду апать 3000 элла Знаю сразу, я не играю на 3000 элла Для этого мы будем расти и учиться А учиться мы будем у талантливых и перспективных игроков Ну а самое главное у стримеров, у ютуберов и профессиональных игроков Наши выпуски будут разбавлены гостями И сегодня наши гости это талантливые дети Их так называют народе Ну я позвал Мэзи но он тоже талантливый. Кстати, он попал во ФПЛС. Но не в ФПЛС, а в квалификацию к ней. Но в целом уже хорошо. У него еще есть полгода, чтобы доказать, что он лучше. Если что, я официально заявляю, что это первый выпуск Дороги к 3000 Элла. Поэтому, пожалуйста, 3000 лайков. Вы видели мои просмотры под дворцом? Гейба, с такими просмотрами 3000 лайков скоро не будет. Всем приятного просмотра и аппетита. Боже, я знаю, что ты кушаешь, господи, кого ты хочешь опануть. Перед началом самой игры я решил потренироваться и выбрал для этого АМДМ. Всего 150 фрагов и вы увидите тот момент, который я бы никогда бы не сделал без разминки. Он будет на первых раундах на карте Dust 2. Nice. Nice. Ох, <плодисмент> nice, oh, for... это было хорошо. <laughs> Чуваки, честно, если бы мне тот амдм, у меня бы этого не получилось. Вот клянусь, говорю. Клянусь. Nice. 10 HP one. One shot. Yeah, yeah. He's yeah, close, close short. A... Two, shot, two, two guys. two shots, pushing, pushing, pushing. Low, low HP, low HP. Low HP. Uh, one one minute? What? Oh no. Oh. I can I can flash behind Do you Flashing behind Two more, two more going down the HP. <laughs> nice, one more, one more. Nice. nice Nice. Wow. Yeah, yeah well shot. Yeah, he's pushing, pushing, pushing. Oh, oh my God. goodness. So Whoa. Mm-hmm. <laughs> nice shot. Go. Ah. Nice. Flashing, flashing, flashing. Wow. Good game. Good game, Ребят, сыграл 23, 21 и 10 ассистов Я не знаю, как это получилось, но 10 ассистов Для меня это, конечно, редкость. Я такое Редко делаю, не знаю, с чем это связано И на что это влияет Не добивал, потому что не попадал Либо, главное, попадал ну не добивал. Ладно, в целом мне понравилась катка. М -м -м, идем дальше. Дальше идет карта Overpass. Я попался с теми же игроками, которые были в прошлой катке, но чутка что-то пошло не так и мы затянули игру. пуши, пушигай. Инсайн. This guy very. Some exercise, exercise. Nice, oh, good nice. job. The fuse. Nice. It will be probably a... maybe one more. One long. Was lost. Was down. What top? Nice try. One more. One more. Backside. Cold right, cold then club. Nice Water, water, water, water. water. water. Nice. Oh Near long. Yeah. Nice just, just, go. Plan. Nice, plan, plan. nice. Nice good. And... Oh. What Спалинг банк. Слышь. Слышь. Слышь. Слышь. О, близко, близко. Ладно, следующем мы проиграли уже. Небольшая рекламная пауза И сейчас я на кассфейле Это тот сайт, на котором вы можете поставить любой скин И выиграть на каком-то коэффициенте И нажал, получается, на кнопку и вывел на 1.50 То есть, получается, мой скин приумножился в полтора раза и Есть еще такой режим, как колесо Вы ставите скин на любой X Чем X больше, тем шансов того, что выпадет, меньше Я поставил на X2, и сейчас мы проиграли Нам выпало X3, поэтому я... Не сдаюсь, и ставлю сейчас 100 баксов на x2 Если нам падает, то мы окупаемся Да, мы только что заработали бабки Если что, я сейчас создам промокод на 350 активаций с промокодом Cybershock Вы просто нажимаете э, в бонусы и здесь вписываете Cybershock И вы получаете 25 центов себе на баланс Моя ссылочка есть в описании, ну а мы идем дальше Карта Девертига, я не люблю эту карту, но свою когда я набью В ней принимали участие два молодых таланта Это Флойс и Трипл ДЛЛ они рофлят! Пятина, пятина. А можно убить! Да, поджимают, поджимают. Один, в один. один в один. Чтобы вычитать, где находится игрок, надо понять, как у. Да. Он. Да. Он. Господи, как же он сыграл? Дорож. Дорож. Ромб... Э, рукав один Пос... мне, Может быть, послышалось, но был рукав может быть... А, окей А, ск... а сколько мне меня КД получилось в итоге? 1.46 с этим же пати мы сыграли еще одну катку на карте 22. 2 Скажу честно, мне очень нравится Флоис, поэтому я вставлю некоторые раунды от него, и вы поймете, почему он хорош. К слову, в этой катке у него было КД-2-0-7. лонг. Молодец, ребята. Вы такие гениальные сегодня. Ой-ой-ой не пикай, не пикай, я с тобой, не пикай все, чекай окно себе лонг лонгл авик на, на хапкейз сайте получается так? <плевоев> кстати, мне тоже кажется, что будет мигл <плевоев> Lloys, bro! Nice! Oh. Nice. Sure, sure. У нас остались те же молодые таланты И добавился еще один молодой талант по имени Нотинеки Я, конечно, потихоньку теряю ценность слова талант, но Нотинеки Очень хорош в воинках, это факт И самое интересное, мы сыграли в этой катке Против проигрока, на тот момент Топ-4 мира, команда Биг Игрок Тизиан, и он был реально Хорош, и в этот момент я понял, что он реально Проигрок, потому что его наводка была Мгновенная, очень хороший игрок Но получилось ли у нас их выиграть? Пошел отсюда чуть -чуть. Ай. Как, как он быстро навелся на меня У меня пикает просто Хорошо. Двое бы Еще Хорошо У меня Кизион Наконец Ой-ой-ой Блин Нет, Кинул, кинул право так, Сколько фрагов я сделал? Два? No. Мне показалось, что восемь Убил Это да ладно. Да ладно. Смок, смогу, смок, смок, смок. Ну ладно. Это, ну, это была близкая очень. Двойка. я не видел ничего. Хорош. Докажите ему. Меня а слева. Еще, Дига слева. Еще, еще, еще. Шорт. нет ладно мы были молодцами в целом Тизиан, конечно ладно, спасибо, надо... за Удачи. да давайте ну я, я я вышел в плюс так что в целом все хорошо на, на, на канал это должно пойти не уверен что я назову ролик про... <смех> что с камерой Дайся ролик записываем, просто кайф Это уже следующий день, я поменял свой никнейм на фесте Теперь я Эрик Сука, а не Сайбершоков И в эту катку я позвал Мэйзи Это участник прокачки ПК Самый последний, который набрала уже 800 тысяч просмотров Также в этой катке Элайс, у которого 100 FPS и 60 герц Я это запомнил наизусть Ну и питерские лайнеры, это Джадел и Мэпо В этой катке я набил очень хорошую статистику Мне она очень сильно понравилась, хотя и противники были не слабые У них было АВГ 2700 Ракета, убили. Эдвард. Найс. Дверь. Какая дверь? Хорошая Скамейка. Зашел в хаос. Убил мидл. Наверное, нормально, забей, нормально, бывает. Я ведь знаю как... Вау. Дальше идет. Верровик тебе. Еще один, еще один. А Убил Шорт. Хорошо. Найс. Один нас. Один кол Слева. Черт. Да. Да. Да. Я сам Я уже А, Хороший. Да. Нормальная катка. А, ну, учитывая, что Эрик там закирил. Двошка, <с с> двушка. Ты 28 набил? Да. Эрик вообще да. Жесткий. жесткий. Нас покинул Мэйзи, и вместо его мы взяли Кашлида. Это, опять же, тот человек, которого советовал Мэйзи в прокачке ПК. Назови три таланта, которые пробьются из э, школьников. МД, -да, знаешь? И у него еще 162? А второй кашет -да, через единичку, знаешь? да? Да, да. может, Джейси. Мы попались против очень потных финнов на самом деле И игра была очень близкой Тихо-тихо Я пытался Дик-дик Ай-яй-яй Хорош Один дик Двигай может быть? А, да. да. Хорошо. Три Хорош. Хорош. Двое, Я смотрю. Хорош. Хорош. С этим же пати мы запустили еще один поиск И попались на тех же финнов Господи, что же творится? Нет, это все Вышел, выш, выш, вышли, вышли уже а. Хорошо Тормоза хорошо. Я Второй за... А, хорошо. Убил одну Верхний взял, ст... исчел Какой же он жесткий, господи За красным Дедом. Хорош, хорошо, вас дай хорошо, вас да, да, убил, хорошо, Хорош. тормоза. тормозал, тормоза. тормоза. Ладно, спасибо за игру Мы, конечно, в минус ушли по L вроде Но бывает За этот выпуск вы видели 8 каток И на самом деле это неплохо Я набил свою статистику в плюс У меня теперь АВГ 18 и КД 1.19 А до этого было ВГ 16 и КД 1.06 Разница есть Два дня задротства и вот результат А я пошел запускать еще одни фейсид катки И поднимать 3000 ELO Не забудь подписаться на канал с колокольчиком Чтобы не пропустить эту публикацию Пока.